Бонжур лизами. Здравствуйте, друзья. Сегодня у меня в меню горячие бутерброды. Хрустящие снаружи, сочные внутри. Вкусные, сытные, незатратные. Мой муж от них в восторге. Может есть их хоть на завтрак, хоть на перекус. А мне иногда они заменяют и обед. Готовятся они в 5 минут, лучше не придумаешь. А чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. А рецепт такой – яйца, сыр, молоко и зелень взболтать до однородной массы, посолить и поперчить. Для основы я люблю использовать серый батон. На тонко нарезанные ломтики хлеба Выкладываем ветчину или колбасу. Я проэкспериментировала с добавлением плавленного сыра. Накрываем другим ломтиком хлеба и окунаем бутерброд в яичную заготовку. Тщательно промокнем хлеб в этой смеси, равномерно распределяя сыр по всей поверхности бутерброда. Делаем это с двух сторон. Обжариваем сразу же на сковороде с разогретым растительным маслом с двух сторон до румяной корочки. После готовности откинуть бутерброды на салфетку, чтобы ушел лишний жир. Горячие они безумно вкусные, но и холодными их есть одно удовольствие. Я вам показала свою версию быстрых горячих бутербродов, но с ними можно бесконечно экспериментировать. Все зависит от вашего вкуса и полета фантазии. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю, бон аппетит и абьянтол.